Как похудеть за месяц? Это тема моего сегодняшнего ролика. Если хотите узнать, как похудеть за один месяц, оставайтесь со мной. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Васютич. Как похудеть за один месяц? Лучший способ похудеть за месяц – это питаться правильно, а именно, есть больше свежих фруктов и овощей. Также надо будет завтракать, обедать и ужинать по определенным часам и четко соблюдать этот режим. Придется забыть про сладости и вкусные булочки. В правильное питание также входит обильное питье простой воды. Соблюдая эти правила, вы сможете существенно уменьшить массу своего тела, но одного этого будет недостаточно. Так вы только приведете свой организм в активное рабочее состояние. Похудеть за один месяц месяц поможет физкультура. Дома вы можете делать приседания, качать брюшной пресс, поднимая ноги или упражнением под названием велосипед. Кроме этого, по утрам желательно делать зарядку, так как утренняя зарядка разгоняет метаболизм, что способствует более быстрому похудению. Если есть возможность, выходите по утрам на улицу и прыгайте на скакалке. Очень эффективное упражнение, которое влияет на все органы человека. Весной погода теплее, и поэтому Вечерами можно совершать пробежки, кататься на велосипеде или просто проходить в день больше 10 километров. Такие методы уже помогут вам сбросить лишние килограммы. После месяца активных занятий физкультурой вы уже заметите результат. Есть надо часто и понемногу, минимум 6 раз в день. Завтрак должен быть плотным, он может состоять из тарелки каши и стакана свежего сока. В обед можно есть все что угодно, но только без жира. К примеру, жареная курица или пельмени не подойдут. Лучше сварить бульон с овощами, он будет намного полезнее. На ужин можно приготовить салат без добавок, например, огурцы с помидорами и немного соли. Между крупными приемами пищи вы можете перекусить зеленым яблоком или грушей. Есть можно и после 8 часов вечера, но придерживайтесь правила не есть за 3 часа до сна. Вся съеденная пища должна перевариваться перед сном, иначе выспаться организму не удастся, а сон в похудении также очень важен. Таким образом, похудеть за месяц можно без использования различных покупных добавок. Применяя перечисленные правила, вам удастся сбросить лишнюю массу. Это не только пособие для Худень, но и рекомендации для активной жизни. Также следует добавить, что необходимо будет забыть про курение и употребление спиртных напитков. Они отрицательно влияют на здоровье человека. И кроме того, спиртные напитки содержат много углеводов, которые мешают нормально похудеть. На этом все. Если моя информация вам пригодилась, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С вами была Любов Васютич. Всего доброго и худейте на здоровье.